Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение. Вариантов тут может быть лишь три, это Соединенные Штаты Америки, Китай или Россия. Кого в имела слепая провидица, знать не дано никому, но каждый народ вправе трактовать это пророчество в свою пользу. Многие в мире надеются на то, что это Россия, поскольку нашу страну Ванга всегда называла самой светлой и духовной. На смену старому порядку придет новый, угодный человеку и Богу. Говорят, что в последние годы Вангелина повторял это изречение, как рефрен, более того, нередко конкретно указывая на конец второго десятилетия нашего века. Эксперты считают, что это самый оптимистичный прогноз болгарской предсказательницы, однако сейчас в него с трудом верится. Неужели все может измениться столь кардинально и так быстро? Люди будут убивать друг друга за веру, уверенные в справедливости. А вот это пророчество уже вовсю сбывается. Достаточно проследить, как нарастает конфронтация на Ближнем Востоке, реальные угрозы террористов, действующих якобы от имени Аллаха, ну и так далее. В этом случае даже миграционная волна, что захлестнула Европу, ее убийственные последствия вполне подходят под это предвидение. Земля взбунтуется, и многие погибнут. Земля взбунтуется, и многие погибнут. Природные катастрофы в виде вулканов, землетрясений. Чудовищных ураганов, непонятных климатических катаклизмов, уже сегодня вовсю свирепствует на планете. Думается, что в ближайшем будущем такой протест планеты будет только нарастать, о чем и предупреждала нас Ванга. В 2018 году Китай становится мировым государством, получит власть над всем миром. Те, кого годами угнетали, получат власть, а бывшие эксплуататоры будут приносить пользу человечеству. Страны, которые ранее не имели никаких возможностей, начнут развиваться. Если вспомнить пророчество Ванги о России, получается, что вместе с Китаем и Индией она займет место среди мировых держав или будет находиться с Китаем в Союзе. В 2023 году изменится орбита Земли. Это будет незначительное изменение. Скорее всего, это событие пройдет незамеченным, ведь земная орбита незначительно меняется в наше время. В 2025 году Европа все еще будет оставаться малозаселенной. Причиной этого является в 2024 году война с мусульманами. В 2028 году будет создан новый источник энергии. Голод будет преодолеваться, люди заживут немного лучше, чем в послевоенные годы. Некая страна отправит пилотируемый корабль к Венере. Сейчас мы можем только догадываться о сути изобретений, которые будут совершены человечеством. Возможно, это пророчество действительно сбудется, ведь в нашем мире практически в каждый год появляются некие инновации. К 2033 году повысится уровень океана из-за таяния льдов. Неизвестно, будет ли это внезапным затоплением городов или просто повышением уровня мирового океана, по сравнению с тем, каким он был в годы жизни Ванги. В 2043 году в Европе будут править мусульмане. Но это пойдет на пользу. Европа и остальные страны будут процветать. Человечество ожидает хорошие времена. В 2046 году врачи научатся выращивать органы взамен поврежденных или больных. Замена органов станет лучшим методом лечения. Многие болезни будут побеждены с помощью клонирования органов и частей тела. Известно, что сейчас идут разработки в этом направлении, и недавно ученым удалось вырастить заднюю лапу крысы. Но замена органов станет не единственным изобретением. Будут и новые виды оружия, и техники. К 2066 году Америка будет воевать с мусульманами. Кто победит, Ванга не знала. Но Америка применит новый вид оружия, который сильно повлияет на климат Европы, приведя к похолоданию. Рим замерзнет. К 2076 году во всем мире установится коммунизм. Не будет ни каст, ни классов. Человечество будет занято восстановлением природы. К 2088 году на Земле появится новая болезнь. Она будет вызывать старение. Заболевший человек будет стареть всего за несколько дней. Но к 2097 году будет найдено лекарство от этой болезни. Исследователи предсказаний болгарской провидицы постоянно упоминают, что она говорила о победе над раком, старостью, о полетах к Солнцу и многих других удивительных вещах, которые непременно произойдут в будущем, не называя при этом конкретной даты, но обязательно подчеркивая, что многое зависит от самих людей, от их веры и любви. И вот, если принять во внимание в первую очередь эти слова Ангелины, можно выделить главное. Она прекрасно понимала, что будущее неоднозначно, что его можно кардинально изменить. Главное ⁇ верить в лучшее, стремиться к нему. И тогда. Вполне возможно, что уже предстоящий 2019 год станет для нашей цивилизации переломным в лучшую сторону, когда, как и предрекала Ванга, воцарится на Земле порядок, который угоден будет и Богу, и каждому живущему на нашей планете человеку. Мы не одни на этом белом свете. Доброжелательный старший брат внимательно наблюдает за нами. Подписывайтесь на канал, оставляйте любые комментарии. Впереди много нового.